Внимание, недисциплинированные пешеходы. Давай, завали. А. Да, это в Питере вышел. Мы не похмеляемся, мы продолжаем пухать надо. Да, да, да. У нас просто перерыва, нет? Признал. Признал. Здравствуйте. Это снова вы, это снова я. Сегодня я в Питере не один с Серега, Серега держит камеру. Мы сегодня в гостях у солдата удачи, чтобы вам рассказать, мы о чем интересно. Просто Сколько стоит заказать у меня рекламу? Арсений, как он сломал? Что он, он? хотел от вас? Чего он добился он этим роликом? Почему так часто внекаят солдат удачи? Чего? ответить. Не Охом, дорогие друзья, Арсений, бренд-менеджер «Солдата удачи». Арсений, привет! Спасибо, что пригласил. Привет. Сегодня у нас будет очень предметный разговор на давно интересующую всех вас тему. Я обещал рассказать, почему я не продаю рекламу и на каких условиях мы с «Солдатом удачи» договариваемся. Арсений, лучше тебя, наверное, никто не презентует, потому что у нас такой договор о конкретном магарушке занимает 5 минут переписки и буквально 10 сообщений, давай травить. Потому что формат нашего взаимодействия очень простой. Отдали ножи и боимся. Вот это про вас. Мы отдаем нож и вместе со всеми зрителями смотрим, что же из этого всего получится. И после того, как что-то получается, у меня начинается просмотр ролика. Эйфория все идет вверх-вверх. Потом момент, кончик сломался у ножа. Ну, он не может не сломаться с тем, что делается ножами на воде, но это понятно. Потом еще что-то происходит и покрытие стерлось. Оно не могло не стереться, когда трешь по нему чем-нибудь. Суровый. И вот я сижу и начинаю бояться, а то ли все это получилось. После того, как я боялся, начинают бояться коллеги соседних отделов. Выглядит это примерно следующим образом. В следующем заходит отдел продаж и говорит. А давай бояться вместе. Ребята, в ролике 16 нецензурных слов. Ебаный в рот, да как так-то, а? Что нам с этим делать? Я упорно отвечаю на это, что мы не знаем, что этот парень говорит. Вадим говорит то, что считает нужным. Мы его никак не контролируем. Окей, оптового дело успокоился, заходит в следующий Наши ножевые эксперты. Они обычно 40 минут режут канат, канат чтобы показать, какая у ножа режущая кромка. 40 минут в камеру, режут канат. Вадим, как тебе такой э, Ну, я когда начинал знакомство с ножевой темой, мне это было очень интересно. Так Потом вот, многие в нем и остались. И эти люди, которые 40 минут режут канат, приходят и говорят... Ой, дурак! Как он сломал этот нож. Что он хотел этим сказать? Чего он добился этим роликом? Зачем он это сделал? Это бессмысленно. Успокаиваемые говорят, что нужны такие ролики, нужно ломать ножи. Вдруг когда-нибудь тебе понадобится садить его в пень и со всей дури повисеть на нем. Ну вот кто-то выдержит, кто-то не выдержит. Вадим расскажет как. После этого к нам заходит следующий отдел. Отдел розничный, который говорит Парни, вы сломали нож. Вы сделали с ним такой, вы открыли им люк. Завтра все наши клиенты пойдут открывать ими люки. Погнут, поломают и принесут к нам все ножи, которые мы так старательно продавали весь месяц. Починку, говоря, что ну вы же это показывали, он же может так делать. Дядя Петя, ты дурак? И вот, собственно говоря, вот на этой рефлексии заканчивается выход ролика. Сеть. вот. Подробно рассказал, как э, с моей стороны происходит договор о, -о, -о тесте. Вадим, на наше дело, что хочешь. Супер, Арсений, -э рад слышать. Давай, короче, я сделаю то-то, то-то, то-то. И, скорее всего, нож крякнется. Вадим, короче, делай, как знаешь, не вопрос. А в самом начале речи Арсения позвучало слово «реклама». Именно от... В отсутствии рекламы мы изначально договорились, и так по жизни идем. Все прекрасно понимают, что есть реклама. Реклама – это заученный текст. Вот если бы Арсений требовал от меня сказать определенные какие-то слова, прироллы, которых вы никогда не видели у меня на канале, я бы нахер послал «зовет мужик», но ну, вот ты реально бы послал. это что же на эмоциях, на эйфории, на энтузиазме, там? Вышли. Не надо так сегодня снять, а потом хуя, хуя настроение развернулось. Хуя-хуяк и в продакшн. Опять же, хуя-хуя, матерные слова. С моей точки зрения, это вот та изюминка просто как блогера моя. Давайте я не хвастаюсь, но просто когда весь ножевой YouTube кашлянул в кадр извинялся, там, <coughs> ой, простите, простите, простите, я мог и в комментариях, и как бы, на видео я не покрыть, кого, кого считал нужным или считал, что это обосновано. Ну да, я такой. Дальше. Я не знаю, как закончится тест. Я... Не будем кривить душой. Я могу на него повлиять. Я могу подобрать такие тесты, которые не добьют нож. И иной раз я это делаю, вот как э, со стилюновцами. Ну, вот 13-12 и 13-32. Я не хотел их ломать, потому что наши пинки охеренные. Я хотел Сереги оставить и себе. И э, да, на... В тесте, своему я не дал такой нагрузки, которая могла бы, там, как-то расшатать клинок. Выдержал, я был безумно рад, что выдержал этот голубанный пластиковый люк. И мы с спокойной душой с теста ушли с хорошими клинками на кармане. самое главное, не забыли. Все, конечно же, в первую очередь интересует вопрос, а сколько стоит заказать у меня рекламу. Арсений, 15 тысяч рублей. Охуеть! При этом, я беру деньги со своих рекламодателей только за э, конечное видео с тестом, анбоксинги, мнение друзей, мое мнение из такой успеть сложиться, э, презентация под музыку и все остальное это идет совершенно бесплатно. Думаю, что, каждый видос я беру по пятнашке, я беру деньги исключительно на то, чтобы как бы самому как, достаточно творчеству человеку мотивироваться на то, чтобы пойти куда-то и что-то начать делать. И, естественно, расходники тоже требуют вложений за мелкие, естественно, никогда не, никого не беру, но там, если нужно джинсы купить, ну, наверное, там сверху. Рубалет до полторы выйдет. Вот такие дела. Бесплатить 15 тысяч рублей за рекламу, вы даете еще весь товар бесплатно. Да, да, да, это такой момент, что многие и производители, и дистрибуторы, я просто сколько предложений не получил, я, во, принял дважды. Я не принимаю э, в качестве оплаты сам факт передачи ножей, потому что ножи травмируются, я их потом не перепродаю, потому что я не люблю вообще продавать, не мое это совершенно. И еще такой момент. У ножей, как у дырака, фантика. Вот нахрена они мне еще в больших количествах, просто сложно себе представить. Так, теперь нужен раз так, что бизнес разный. Если ты приходишь в магазин, то тебе, простите меня, и нож в руках подержать, и свет здесь поставить, и мыслить его красиво, и продавец-консультант подойдет, тебе расскажет все это. И ты заходишь при этом не в подвал, а в торговый центр возле Все это требует определенных расходов. Нужно платить аренду, нужно платить зарплаты, нужно еще обеспечить логистику. Сколько стоит нормальный нож? Нормально так стоит. Счастливо. Сложно держать их одинаковыми, когда конкуренты наши в интернет-магазинах привезут ящик ножей из Китая. на ценят на них 500 рублей и выставляют по этим ценам. Что нам остается делать? Ну, была такая, была такая проблема. Сейчас работаем над этим. Понимаем, что вот потребителя не убедить, он все равно этот вопрос задает. И стараемся равнять цены. На многие живые группы, на многие бренды цены уже равно. Долго ли дорого ли договариваться с улицы? Марсера. Это очень сложно. Ну, представьте себе, мы, конечно, крупная компания для России, но ну, рынок огромный, поэтому не все на это идут. Для большинства брендов мы просто делаем mm -hmm. из эксклюзива, а возим белки, возим все активители, то есть, в общем-то, работаем со всеми. Из лучших брендов еще Келли. Келли я не слышал вообще даже о таком бренде. Покажите. Пойду. Это китайцы функи делают? Это норвежцы делают. Ножи охотничьи и рыбачьи, в общем-то они стараются под все нужды, вот, от какого-то филейника для рыбалочки до чего-то более мощного для охоты, для разделки туши. Ну вот, суровый норвежский парень, чудесная фабрика а, в городе, что с произносимым названием, сидят там 50 человек, которые уже из года в век, из века в век там сидят и тачают руками эти ножи, вот реально руками. На вот этого засилия Китая, ну вот. Это интересно и это многим нравится, более спопулярно. А вопрос. Что нравится из этого всего благолепия, чтобы взять сейчас и потестить еще? Хороший вопрос. Я видел эти, у Димона Tactical Plus, я видел дроиды. Вот что-то сейчас смотрю, они реально вот к этим парням в лес, ну не в мой лес, я-то там хренью моюсь идея возникла, сравните поставит и сядет. Но это реально тест. Супер, нет. Кстати, зря. Супер, вы не правы. Чё, Многие реально? задают вопрос. Прямой тест, конкуренция, склады, питеры, лес, город. Соотношение наших назвы его в городе и в лесе. Одинаковые стандартные тесты. А потом покупатель уже сам начинает связывать с рей. Сентолс против Риконс. Танта, вы видели, ребят? Его версия с э Фреймом сладкая. Хитрить, yeah. потому что подшибли. Да. Офигеть. В общем, сейчас ножи оставляют в Питере на полочке. Э пусть лежат, пока живут. Но ну, если есть э, идеи, как их можно протестировать так, чтобы ну, не тупо убить э, складень и сказать, что складни против фиксов это вообще как бы, не конкуренты. Давайте подумаем, может быть действительно есть возможность подобрать такой формат тестирования, чтобы проверить давно насущный всем вопрос, а что будет э, как бы удобнее в лесу складень или фикс, или как недавно у меня на стриме выразились, что взять э, складень или нормальный нож. Давайте подумаем. Кстати, Кстати хороший будет бери. Чистенький задают вопрос. Он даже протежи мастера спрашивает, что лучше здесь. Там все складины, там вот, вот я, например, ношу джак, я его на этом нашел. Нож, марсер, модель, джак 4. Серега, а есть нож? Так, я его на этом нашел. На веревочке, в карман, как этот показывает такой. Острова дня, господа, нажимали. Пономарел. Вот очень удобно носить на самом деле и реально не мешать все равно все скажет фикса всегда лучше ну, вот, ну, вот вот этим он, вот нас вот нас ни хрена подобного по моему нет уровень ножевой культуры он вырос по сравнению там, с трехгодичной данностью очень сильно где мое присутствие казалось бы надо вот так случайно нахожусь на стороннем ресурсе ты как будто какой ножик Спускаешься в о, хво-не начинается Я там нахрен не нужен, там моими словами уже все разрулили, уже зрители. Вот, и мнение, что будет как бы не стопроцентная упертость в какое-то мнение заблуждения, а там, по-моему, будет шикарная дискуссия. Ну, в общем, сейчас повесим видео, посмотрим. Смысл в том, что фиксы выиграют, до конца неправда, потому что чаще интересуются сплавными, как бы это ни звучало, потому что у многих до сих пор есть ошибочное мнение про самооборону с ножом и считают, что нож можно носить складине он не так заметен, нежели пистолет. И секта свидетелей самообороны с ножом будет все-таки за складе а, Ну, кстати, секта самообороны с ножом и адепты ножей с фиксированным клинком я думаю, тебе отдельно еще расскажут про заметность крепления на Пояс вертикально там вот, Что можно таскать? Нет, да, нет не это себя. конечно понятно, что это все глупо, ну, самооборон сажом, потому что нормальный парни сейчас таки таскать с собой отвертку. Согласен. Поэтому те мы очны заранее, как закроем,